Всем приветики! Сегодня у нас будет очень интересная тематика, заключается она в том, что у нас новые игроки, когда приходят в игру, у них игра вызывает вопросов много, и вот один из вопросов, это какие выбирать снаряжение за билетики? Что ж, во-первых, что за билетики? Давайте поясню. Билетики даются первый, второй, третий день игры, а также на десятый день. В первый день дается за вашу игру, за ваш вход в игру, 4 четырехзвездочный билетик, который дает право на получение четырехзвездочного снаряжения. Далее есть пятизвездочный на второй день. Он дает право, соответственно, на пятизвездочное снаряжение. И дается на третий день снаряжение подтвержденное. То есть настоящее снаряжение героя. На десятый же день вы получаете билетик самого героя. Что ж, давайте посмотрим вообще, где это находится, как обменивается и все остальное. Они находятся в городе. Алхимия. Обмен. Ждем загрузочку. Так, ну что ж, мотаем вниз, и у нас вот здесь вот мы видим 4 вкладочки таких. Герой, снаряжение подтвержденное, далее пятизвездочное, и потом четырехзвездочное. Начиная с четырехзвездочного, идя вверх, мы видим, что логика 1, второй, третий день и десятый день соблюдена. Делаем. Заходим в четырехзвездочное снаряжение. Сразу говорю, я вам дам лишь рекомендации по тому, какое снаряжение вам выбирать. И дам то, из чего выбирать. А вы уже будете сами принимать решение, какое вам снаряжение лучше всего брать на ваш аккаунт. В данном случае. Исходя из вашего снаряжения в игре. Давайте начнем с самого низа. Это снаряжение Саппорт. Что мы здесь видим? Снаряжение Саппорт. Это Кейон, который мы видим. И также мы видим снаряжение terra Conjunction. Это снаряжение, которое я вам советую выбирать. Терраконжакшн. Это снаряжение для арены. Оно увеличивает крит урон на 9 секунд у всех ваших юнитов. С большим откатом, поэтому оно на арене и используется. Далее, Кеон. Лучшее снаряжение 4-звездочное на данный момент в игре из саппорт-типа. Что оно делает? В течение 20 секунд увеличивает мощь брейка на 8% и в течение 20 секунд восполняет каждую секунду по одной единице вашего умения. На максимальном уровне оно дает 28 брейк и также 20 единиц в течение 20 секунд. Всего. Довольно хорошее снаряжение с учетом того, что у него откат. 30 секунд на максимальном э, прорыве. Лимит-брейк мы будем называть прорывом. В моем видео, по крайней мере, уж точно. Далее. Снаряжение, которое нас хилит. четырехзвездочное. Самое лучшее снаряжение здесь это данное. Flower Cane называется. Оно хилит процентуально. Поэтому оно и лучшее снаряжение среди того, которое вы можете получить за билетики. На первом уровне... Восстанавливает 10%. На последнем уровне, насколько мне помнится, 20%. Это довольно неплохо. Далее, снаряжение защиты. Снаряжение защиты очень интересный вариант. Это будет Михаэль, а также Фантом Маск. Что они делают? Во-первых, они почти идентичны. Разница только в том, что одно защищает... От светлого урона, другой от темного. Михаэль защищает вас в течение 8 секунд от 200 единиц урона входящего для каждого из юнитов. А также снижает получаемый урон от светлых юнитов на 15%. Фантом Маск делает то же самое, но только снижает урон от темных единиц на 15 Далее у нас есть магическое и физическое снаряжение, однако из него выбирать вам нечего. Все трэш. Из звездочного снаряжения таким образом можно выбрать Кеон, Terra Conjunction, Flower King, а также Фантом Mask или Робо Михаэль. Выбор за вами. Что вам нужно, то вы и выбираете. Пятизвездочное снаряжение, которое вы получаете на второй день. Возможность получить. Здесь та же история по поводу физического и магического снаряжения. Оно здесь не самое лучшее, поэтому выбирать его не стоит. Теперь по поводу того, что мы можем получить из саппорта. Если у вас есть с 5 э, снаряжением, возможностью положить 5 снаряжение саппорт-класса, то самым лучшим вариантом здесь будет это хронодоминатор, либо леттербак, в зависимости от того, что вам нужно. Леттербак дает урон и крит, шанс, он используется на арене. В течение 190 секунд у него откат. А хронодоминатор, он используется, если у вас очень много слотов в пятизвёздочных вариациях. И вам просто хочется увеличить урон ваших юнитов в течение 10 секунд на 17%. Это довольно неплохо. Однако оба снаряжения используются в основном на арене. Далее, снаряжение, которое вам восстанавливает здоровье. Пятизвездочный слот, если у вас есть в одном хотя бы из персонажей, которые вы используете, мое будет пожелание вам выбрать Химе аджисай и все. Серьезно, и все. Что делает Химе аджисай? Оно увеличивает ваше здоровье на 800, а также... Снимает эффекты, но не может снять оглушение, а также болезнь. Также есть Шинра Бан Хо. Но, знаете, оно не самое лучшее снаряжение, как по мне. Оно делает то же самое, но оно в течение 10 секунд восстанавливает по 80, а на максимальном по 100 uh, здоровья. Если водная, тогда 150. Это не есть хорошо. Лучше-лучше использовать химая джесаи, которая восстанавливает моментально 800. Далее. Что мы можем взять из снаряжения защиты? Это только гаргантия. Гаргантия, она защищает вашу команду от темного урона в течение 20 секунд. На 10% его уменьшая, а также на 5% снижая весь получаемый урон. Таким образом, мы можем сделать вывод, что если у нас босс темного типа, то на первом уровне мы будем получать снижение урона в размере 15% на 20 секунд. С откатом снаряжения всего лишь 40. Далее. Физическое и магическое у нас трэш здесь, поэтому еще раз повторю, что мы можем выбрать. Это снаряжение Magic Armor Gargantia. Среди снаряжения защиты. Среди снаряжения здоровья восполнения мы можем получить Химэ Аджисаю, Среди снаряжения саппорта здесь Хронодоминатор, либо Леттербак. Моим советом будет все же выбирать между Химе Аджесае и снаряжением Гаргантия. Потому что снаряжение Амеру Летербак и Доминатор, в принципе, на первых этапах вам ничего не сделают. А таким вот образом у нас получается, что мы завершаем наш видеоролик про 4-звездочное и 5-звездочное снаряжение за билетики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в дискорд сервер, ссылка в описании. Все новости актуальные, а также гайды, постятся на русском языке у нас. С вами был Макс, всем пока, удачи в вызовах!